Ладно, пойду пока Обозрю палат привет ребят сегодня хочу сделать небольшой обзор палаточки палатка от нормал модель отшельник вот такая полубочка с ветрозащитной юбкой Палатка для экстремальных условий была сделана. Тент у нее 8000 мм водного столба, дно палатки 10. Имеются вот такие вот вентиляционные окошки. Тут еще одна не поднятая. Что сказать палатка неубиваемая насколько я знаю служит там лет по 10 людям подзываются. вес у нее три килограмма если вместе с колышками да поставляется на колышками в таком чехле с штормовыми оттяжками рассчитано на двух человек. Ну, вот так вот она выглядит изнутри. Вот рюкзак на 65 литров. Ну не знаю, если только два маленьких человека каких-то поместится. Ну, на одного просторного. Достаточно хорошо. Есть вот такие сетки. Тут тоже не закрываются ничем. Просто вот так открыто и здесь тоже вверху кармашек здесь карман большой и здесь два тамбур тоже невелик но для ботинок я думаю достаточно рюкзак я вообще под голову кладу и здесь вот как-то вот так да в двух цветах она вот такое олива, а есть еще оранжевый, ярко-оранжевый цвет. На 2020 год стоит она половиной тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Для пвд такая, конечно, вряд ли подойдет, да? что-то более длительное, что с затяжными дождями, тайга, горы, тундра вот да, вот. Такие условия рассчитаны. В ПВДшке можно взять что-нибудь попроще. По цене, по весу, ну и, соответственно, по качеству. Для ПВД много не надо, что каждый, конечно, берет для своих условий. Ладно, спасибо, что посмотрели. Пока.